В Казанском федеральном университете с успехом проходит кампания по временному трудоустройству иногородних студентов на летний период. На сегодняшний день более 490 студентов откликнулись на предложенные вакансии. Из них 109 – иностранные обучающиеся, а официально уже трудоустроено 105 человек. Здесь сначала на первых двух слайнах представлена информация о уже трудоустроенных студентов на сегодняшний день их 100. И можно по структурным подразделениям увидеть должность, увидеть ставки, и увидеть заработную плату и направление деятельность. Банк данных состоит из более чем 300 вакансий на любой вкус. Каждый студент сможет найти для себя подходящую. Фотограф, лаборант, репетитор – ты можешь стать кем угодно. Ты можешь направить свое резюме на почту работа.сту.кпфу.собака.gmail.com, указав интересующую тебя вакансию. Резюме будет рассмотрено в течение трех дней. Подробнее о трудоустройстве можно узнать по телефону 8 906 114 2309.